Здравствуй, дорогой подписчик! Сегодня у нас тема. Мы сойдемся вновь для тех, кто очень давно хочет восстановить прошлые отношения. Те отношения, которые потерпели крах, неудачу, либо что-то повлияло. Да, повлияло на ваши отношения, к сожалению, не ваша какая-то, даже вина в них в этом разрыве, да, имею в виду со стороны девушки, и ваш ваш сказать ваше желание было быть в этих отношениях, но что-то, либо кто-то, вам помешал. Здесь мы смотрим такую ситуацию. Сойдетесь ли вы? вновь, насколько это вероятно, да. Мне помогут бессменные, прекраснейшие карты Норман, которые всегда на страже любви, всегда хотели бы показать вам все нюансы, да, все какие-то удивительные, мельчайшие подробности того или иного темы, да, той или иной темы расклада. Погружайтесь в то прошлое, которое вам дорого. Пожалуйста, расслабляйтесь. Мне нужно, чтобы вы смогли войти, даже если ваши отношения были очень давно, вспомнить те моменты, когда вы были счастливы. В принципе, вы можете и грустные моменты вспоминать, но мне очень важно, чтобы вы ощутили этого человечка, вы почувствовали... Как будто бы он рядышком, да, как будто бы вот, знаете, как ангел вот рядом с вами, возле вашего сердца. Вот тогда карты очень четко считают а, эту энергию, энергетику. Я смогу вам помочь вот так вот именно просто, знаете, вот от сердца к сердцу, показать вам всю суть, которая здесь проиграется. Так как это общий расклад он, конечно, информативно будет для вас э, проигрываться, но какие-то нюансы могут, там, вы понимаете, да, э, вплоть до каких-то мельчайших нюансов, могут не совпадать. Но в общем информативном поле у вас должно быть слияние вибрационное, вы должны чувствовать, насколько это ваше. Если, допустим, что-то не ощущаете, не бойтесь, не старайтесь там напрячься, потому что все равно вам приснится чудесный сон после этого расклада. Вы поймете, что свою роль он выполнил. Вы исцелились от возможно какого-то гнетущего у вас ощущения в сердце, либо какой-то тоски по каким-то проделанным, знаете, ну каким-то ошибкам, которых вы себя вините. Нужно просить и себя, и того человека, и, возможно, других людей, которые создавали эту ситуацию, из-за которой вы разорвали отношения. Это очень важно, и с таким вот благостным ощущением мы будем начинать мой расклад. Он авторский, как всегда, на моем канале, такого второго расклада вы не найдете. И я хочу сказать вам, что я не просто предсказываю, я вам отдаю частичку света. Света того света, который вам поможет в будущем больше не наступать на эти грабли. Если вы понимаете, да, насколько серьезна моя работа, вы поймете, что лайк, который вы, допустим, не поставили после этого видео, ну, это даже немного не по-человечески, Потому что я вижу, сколько людей смотрят меня, заходит, ну, не, подпис... не подписанных на мой канал, и просто заходят и смотрят. И мне немного не по себе, что, ну, вот так это происходит в жизни. Я стараюсь только для вас, потому что, повторюсь, мой канал не коммерческий, на нем нет рекламы. И все то, что я здесь делаю, я сделаю исключительно для вас. Ну что ж, я начинаю раскладывать свой чудесный расклад. Я не знаю, что сейчас будет, какие выйдут карты, но в любом случае я призываю Всевышнего и Высшей Силы, чтобы Он показал именно ту картину, которая у вас сейчас в сердце. Здесь будет позиция прошлого, позиция настоящего и возможного для вас будущего. Я вам обязательно озвучу все как есть, без утайки. Я не буду говорить вам на минус, плюс и наоборот. Поэтому расслабьтесь, воспримите это как целебное лекарство для вашей души. Наоборот у нас карта звезда. Если вы сейчас загадывали желание, есть такие зрители у меня на канале, которые любят загадывать желание. Ваше желание сбудется. Как, в какую сторону оно бы не было? Не обязательно именно о тематике этого расклада. Да, это может быть просто желание, сиюминутное, или там мечта вашей жизни, которую вы хотели бы воплотить. Какой бы она ни была, она сбудется. Еще хочу сказать, если мы спросим, да, вот тема нашего расклада и выпала карта звезда, она говорит о том, что вы сейчас на расстоянии, а этот человеком очень дорог, ваши чувства пульсируют, они пульсируют как звезда, то есть они постоянны, и со стороны вашего партнера, партнерши точно так же, они постоянны. И сейчас мы посмотрим уже, я рубашечками вверх выложила, но мы посмотрим по картам, собственно, о чем эта карта звезда. Но я предчувствую, что она о том, что ваши отношения спасти можно. Ну что ж, смотрим. У вас был разрыв, у вас был конфликт. Не у всех этот конфликт был тяжелый, потому что рядом выпадает карта «Клевер». То есть большинство пар перестали общаться не по своей вине. Это был конфликт, ну, грубо говоря, высосанный из пальца. Да? На самом деле, по сути, его не было. Вы отдалились по этой карте, отдалились на большое расстояние. У вас должно было быть новое начинание. Видите, у вас должны были быть отношения. У вас должен был быть... Э, у многих здесь проиграются семейные бывшие УЗы, то есть союзы. У вас у многих остались детки. Это то, что мне говорят карты. Да, и у вас будет новое свидание. Это сказал первый ряд. У вас абсолютно у всех будет новая встреча. Она будет романтической. Она принесет вам облегчение. Вы перестанете винить себя в прошлом. Это касается как вас, так и вашей загаданной, желанной женщины. Почему я говорю желанной? Потому что по карте звезде, сейчас я уже эту карту могу прочитать точности, в всенастрей. Этот человек, ваша мечта, ваша звездочка, ваша самая любимая. Да, женщина на земле. Она, она, именно она ваша судьба по всем этим картам. Я не буду долго размусоливать. Я здесь сказала по сути, по существу несколько предложений. Если вы хотите, перемотайте их еще раз, так как я нахожусь в канале, я могу сказать вам сто процентов, что ваша встреча состоится она вам предначертана по небесным правилам, по небесным законам. То, что было между вами в прошлом, стерто. Ваша, тут единственная карта выпадает, и то она сделана вам. Вам, пришло этот... вам пришел этот разрыв из-за зависти, недоброжелательности, чужих, абсолютно чужих людей. Я собираю эти карты, потому что они полностью мною протрактованы. Э, тр, Заканчиваю э, на карте свидания. Да? Что будет свидание? Вам по судьбе сойтись вновь? Да, абсолютно. Карта свидания. Следующее, что я сейчас начну, трактовать то, что сейчас в настоящем, в настоящем моменте, в этом мгновение переживаете вы и ваше вязание. Смотрите, карта ⁇ дом ⁇ Карта ⁇ дом ⁇ говорит о том, что где бы вы ни находились, ваша девушка, ваша любимая, это ваш дом, это ваш кусочек пространства в этом, в этом таком как вам сказать, в мире агрессии, да, в котором есть ваша душа. Вы с ней вместе там, где ваша душа. И это и есть эта карта дом в данном случае. То есть у вас может не быть общего дома, но когда вы сойдетесь, когда вы будете вместе, там будет ваш дом. Это может быть любой дом, это может быть дом там Бывший дом ваших родителей Это может быть съемный дом Это может быть арендованный дом Все что угодно Но только там, где вы будете вместе Жить именно вдвоем Это и есть ваш дом Он уже существует на данном моменте Дальше Карта крысы Уходят ограничения Уходят плохие наговоры Уходят люди Уходят препятствия Вот предатели уходят Видите, змея и крысы эти предатели уходят. Они будут даже наказаны за то. Наказаны не вами, а эзотерически наказаны. Да, бумерангами вернется то, что они сделали для вас. Да? Вы меня поняли. Это в настоящем. Почему у вас сейчас возможно свидание? Потому что то, то зло, которое было сделано вашу пару, оно уходит. А зло было в чем? Чтобы вы были одиноки вы и ваша женщина любимая были безумно одиноки все эти все это время у многих это несколько лет у многих это пол жизни здесь и такие пары есть я вас всех чувствую именно поэтому я сейчас так серьезно я очень люблю ощущать эту энергию энергию знаете такой злостной борьбы с чувством любви. Это я чувствую здесь эту энергетику. Ее посылали вам ваши, ваши люди, которых, ну, в смысле, вы их знаете. Вы их видели практически ну каждый, каждый видел в своем окружении этих людей, да, вот те пары, которые мы смотрим, вы их воочию видели, этих людей, они вам посылали эти вибрации, они хотели, чтобы вы не были счастливы, чтобы вы расстались с любимым человеком. Это уходит и приходит сейчас, в данный момент ощущение, что вы и ваше любимое это дом. Вот такой прекрасный дом на зеленой лужайке, в голубом пространстве неба, за вами зеленое небо, ой, голубое небо и зеленые деревья. Это, это ваше, понимаете, ваше пространство, куда никому больше, кроме вас двоих, как вторую карта мир, да, 21 аркана, никому больше нет в эту калитку, доступа в эту открытую калитку, никому, только вы вдвоем. Вы ваши детки, ваши будущие детки, да, только вы можете войти в этот дом, жить там и быть счастливыми. Вот эти все сущности, дрянные сущности, которые вас оставили в положении страдания, они в этот момент, в эту секунду уходят прочь навсегда. Я их убираю. Остаетесь, остаетесь вы, ваше свидание, где? В вашем доме. В вашем очаге любви. Это вы здесь. Прониктесь в эту карту. В одну и вторую. Вы поймете, кто вы друг для друга. Вы два любящих сердца, которые соединились когда-то. Да, вам помешали. Но на небе вы соединились навсегда. И я открываю карту вашего будущего. Я не знаю, что в этой карте. Я открываю. А можете ли вы сблизиться? А что будет? Смотрите. И можете, да еще и как. Карта гора. Вы зайдете на эту вершину. Вы будете там только вдвоем. Эта вершина только ваша. Вы преодолели огромную гору препятствий, непонимания, кощунственного какого-то... Конфликта, который был не из-за чего, из какой-то пустоты вытек, понимаете? Вы свернули эту гору, кое-кто по хитростям обошел эту гору. Есть мудрые люди, которые поняли, в чем дело, да, и соединили друг друга Несмотря на все эти огромные испытания, на всю ту злобу, на всю ту агрессию, которая была им послана. Я вас поздравляю. Я возьму еще одну карту из колоды Ленорман, чтобы вы поняли, насколько глубок здесь был расклад. Давайте посмотрим карта будущего для вас. Смотрите открытие дорог. У вас были закрыты дороги. Как у вас, у вашей любимой женщины, на все, не только на любовь, на ваши отношения, на денежный канал, на поток, на, на удачу, на все было закрыто. Вам сделали это другие люди. И вот сейчас эта дверь открывается, как у вас, так и у нее. Вы соединитесь по этой лесенке. На обороте карта Лили, карта верного союза, Карта счастливой, вечной жизни вдвоем. И я думаю, вы все это прекрасно видите. Карты Ленорман показали нам очень грустную историю в прошлом и дали понять, что да, ваше сближение не просто вероятно, вы будете вместе. И я знаю, насколько тяжело вам было погрузиться, прочувствовать, те моменты, которые здесь проговаривались. Вы их чувствовали сердцем. Я ведь была с вами в этот момент. С каждым из вас. И у каждого своя история. И у каждого своя печаль, горесть. И у каждого будет сейчас исцеление. Каждый, кто смотрел это видео, встретится с той любимой, которую он думал потерял уже навсегда нет вы ничего не потеряли вы просто прожили несколько дней у кого-то месяцев у кого-то больше меньше это не так важно прожили в одиночестве и страданиях этот период навсегда закончился вас ждет любовь смотрите что вас ждет вас ждет исполнение вашей истинной судьбой по карте судьба ваша судьба в чем быть вместе карта свидания идите к себе навстречу идите навстречу к любви никогда не закрывайте свое сердце и если вы видите что ситуация выходит из-под контроля не напрягайтесь, а наоборот расслабьтесь, рассмейтесь всем врагам в лицо. И покажите, что вы сильнее этого. И вас больше никогда ничего не разлучит. Ведь вы стали мудрее, вы стали красивее по этой карте. Вы стали умнее, понимаете? Вас никогда уже не зацепишь, не спровоцируешь. И уж тем более не обманешь на каких-то глупых привязках. Вы уже никогда не посмотрите на женщину, ту, которая вами хочет завладеть, и не поставите под угрозу ваши отношения, которые для вас дороги. Вы уже никогда не поверите врагу, который скажет, что тот или иной человек вам желает зла, пока сами не поймете. Пока сами не поговорите, вы не будете верить людям на слово. Вы будете знать, что все самое истинное, ценное, верное находится в вашем сердце, в ваших глазах. И если вы любите и вас любят, то никто и ничто вам не помешает. Я думаю, вы поняли посыл этого расклада и прочувствовали его полностью на сто процентов. Именно поэтому он для вас имел огромную силу, целебную силу, и он даст вам огромную силу пойти на примирение, получить этот заряд, качественный заряд любви, и уже никогда больше не наступать на эти грабли, которые называются измена, предательство или просто раскол отношений. Эти слова для вас больше не имеют силы, потому что вы знаете, что вы счастливый человек. И вы знаете, что ваша судьба отныне в ваших руках. Я была рада помочь вам. Как всегда на моем канале, для вас, именно для вас, я делаю эти удивительные видео. И я очень хочу, чтобы вы получали огромное удовольствие от жизни. Я делюсь с вами тем сокровенным, что есть у меня в сердце. С вами была Таро Елена. Желаю вам удачи, успехов и огромной любви. Пока!